Всем привет, добро пожаловать в это видео. Меня зовут Александр Владимиров, я являюсь преподавателем электронной танцевальной музыки в школе Logic Pro Help. Давайте начнем. Сейчас у нас будет тема работы с 808-м басом. Я думаю, многие из вас уже знают, как он звучит, но все ли умеют с ним грамотно работать, синтезировать его, заниматься саунд-дизайном и так далее. И сейчас мы все это разберем. Может показаться, что 808 используется в основном в хип-хопе, рэпе, в битах. Да, отчасти это действительно так, и во многом это действительно так, но в электронно-танцевальной музыке, в такой идее музыки, 808 практически всегда применяется в трэп. музыке, в трэпе... И во многих других на самом деле жанрах он может так или иначе применяться во фьючер да и в принципе даже если вы пишете хаус трек, всегда можно сделать какую-то трэповую такую вставочку в свою работу, это будет интересно, это будет круто. Поэтому давайте, чтобы не затягивать, сразу приступим. Я набросал такой простецкий э, бит, давайте его послушаем. Здесь бочка, клэп-снейр, хай доп-снейр и, в общем-то, все. А сейчас мы добавим сюда 808. Давайте для начала я включу один из вариантов, который у меня уже есть. И дальше мы пойдем значит, синтезировать и создавать свой собственный 808. Знакомый звук. Окей. Давайте начнем. Sound Design 808. Как это все делается, из чего это все состоит. Есть два основных варианта, как мы можем работать с этим самым басом. Первый вариант мы можем его синтезировать, то есть создать с нуля в синтезаторе. Второй вариант мы можем использовать сэмплы. Для начала мы пойдем способом через синтезаторы, а после поработаем сэмплами. Окей. Я загружу Elchemy. Я думаю, все знают этот замечательный синтезатор. И давайте засолируем этот бас, который, естественно, звучит вовсе не как бас. Для того, чтобы нам обнулить все это дело, мы должны нажать на файл, initialize preset, и у нас получается обычная пилообразная форма волны. Кстати, помогать нам будет также еще такой анализатор, как и Он показывает форму волны и будет очень нам полезен. Окей. Как мы создаем 808? 808 по большому счету это синусоида, у которой пич резко или плавно понижается. Для этого нам необходимо в осцилляторе, в source выбрать форму волны Sine. Load VA Basic Sine. Вот она синусоида. Я думаю, вам слышно. Давайте сделаем погромче. Отлично. Обыкновенная синусоида. Как ее превратить в бас? Естественно, мы должны понизить на 12 полутонов, на одну октаву. Напоминаю, что здесь тюн мы правим кратно 12, то есть либо минус 12, либо минус 24, 36 и так далее. То же самое в плюсовом значении. Но вот уже что-то больше похоже на 808. Слегка увеличим атаку. Для чего это нужно? Чтобы не было щелчка. Если у нас нулевая атака... Я думаю, вы слышите, в самом начале есть такой шлепок не очень приятный. Чтобы этого не было, нужно чуть-чуть увеличить атаку, буквально столько будет достаточно. Эта фишка, она применима к любому звуку, когда вы занимаетесь саунд-дизайном. Любой практический звук требует небольшого увеличения атаки. Окей, может показаться, что вот он 808-й. Ну а чем не 808-й Бас. Конечно, бас. Но проблема в том, что у этого звука, у этой синусоиды, видите, всего одна гармоника. То есть звук слишком бедный. Он не будет хорошо звучать. Но, ну, может быть, на каком-нибудь мощном звуке он еще может быть заметен. Но на слабой особенно акустике, в частности, на телефоне, где низкие частоты почти не воспроизводятся, этот бас вообще исчезнет и ничего от него не останется. Поэтому нам нужно добавить ему характерную такую... Штуку нам нужно сделать понижение пича, как мы это делаем в Элхиме? Так же, как и в любом практически другом синтезаторе, мы кликаем вот сюда, вот здесь в Modulation мы выбираем ADSR-ку, создаем новую ads ку которая у нас будет воздействовать именно на пич. И затем а, здесь ставим влияние этой самой ADSR-ки на а, нашу ручку Tune. Здесь точно так же все делаем кратно 12. Давайте сделаем 24. Дальше, чтобы переключиться на эту ADS-R, нам нужно здесь выбрать, вот видите, единичка — это кривая громкости, которую мы уже настраивали, двойка — это кривая именно воздействия на пич. Здесь мы ставим 0,2 также, чтобы не было щелчка, но чтобы они были синхронные, да, я думаю, здесь понятно. И теперь мы делаем следующее. Можем вот так вот для наглядности делать покороче эту ADS-R, чтобы у нас вот эта ручка... Semitons. Она как бы так уходила вниз. Давайте я сделаю так помедленнее, и вы услышите и поймете. То есть, слышите, она как бы вниз уходит. Даже визуально. Вот. Идет такой вниз, да? Уход. Отлично. Теперь давайте все это настроим. На мой взгляд, высоковато. но ну, в том смысле, что здесь лучше поставить 12 полутонов. Отлично. Супер. У нас уже получается характерный звук. Вообще, если мы с вами сделаем очень короткий вот такой вот звук и сделаем короткий звук нашей dsr по громкости, давайте здесь еще по минимуму сделаем, вот так вот, чтобы они были одинаковые приблизительно, то мы можем получить самый обыкновенный кик. Еще пониже сделаем. Тут атаку сразу чуть увеличим. И мы получаем самую обыкновенную бочку. Вот он кик. Сюда нужно добавить еще высокочастотный щелчок. Но по сути это бочка. Как вы понимаете. Так вот 808 это по сути бочка, но только такая, знаете, более удлиненная, если можно так выразиться. То есть мы делаем чуть по подлиннее здесь все это. И мы получаем 808. Давайте послушаем целиком всю эту партию и заметим, как все у нас преобразовалось. Похоже, но чего-то не хватает, какого-то нету жира, чего-то такого недостаточно. Что мы можем сделать? Мы можем применить Distortion. Мы можем применить Distortion встроенный, либо Distortion внешний. Давайте я покажу оба варианта. Первый вариант мы берем обычный Distortion, ну, например, этот. И здесь увеличиваем, в данном случае, Tube. Давайте здесь сократим. Вуаля, у нас получается такой вот уже более агрессивный бас. Можно на эту ручку Tube тоже повесить э, тот же самый второй ADSR. Сделаем поменьше.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 Нажимаете «Далее» и ждете СМС на указанный номер телефона. Банк рассмотрит вашу заявку и в течение пяти минут пришлет положительное или отрицательное решение по рассрочке. Все, сразу после оформления рассрочки вы получите курс на указанный имейл, после чего сможете незамедлительно перейти к просмотру. Не откладывайте обучение на потом, начните прямо сейчас. Так, здесь сделаем минус 24, это очень внимательно нужно отслеживать. В принципе у нас получился такой 808 я попробую использовать еще внешний чем хороши внутренние на них можно навесить еще какую-то модуляцию в данном случае вот той же adsr это очень круто потому что эта ручка начнет двигаться и это может работать очень классно но также мы можем использовать и какие-то внешние дисторшины скажем distortion 2 давайте возьмем но ну, вот здесь мне нравится уже больше Давайте теперь опять прослушаем целиком. Но, согласитесь, здесь как-то звучит странно, а ведь должно быть так вкусно, как это обычно бывает в подобной музыке. Окей, okay. что мы делаем? Мы заходим в Alchemy, и нам нужно здесь поставить такую штуку, это количество голосов. Бас, он всегда звучит на одной ноте, ну то есть аккордами, бас, чтобы звучал, это, это будет, мягко говоря, странно. И 808 не исключение, поэтому мы здесь ставим полифонию единицу. И Glide — это то, за какое время у нас будет вот этот вот переход. Здесь у нас либо можно прямо в миллисекундах это выставить, ну либо в рейте. Давайте сделаем миллисекундах в тайме, чтобы как-то более точно это было. Мне не очень нравится, что высоковато звучит. Я бы сделал еще пониже на октаву. Да, и подлиннее сам звук. Здесь очень важна вот эта именно настройка. Длины баса, длины нот. О, вот сейчас, согласитесь, гораздо круче, мощнее. Мне не нравится то, что когда переход идет сюда, в самую первую ноту, оно как-то звучит резко. Почему это происходит? Потому что у нас Always. Always это означает, что вот этот вот эффект глайда, он будет постоянно, и он постоянно есть. То есть если мы заходим вот сюда, вот, то мы видим, что у нас эта нота, она как бы переходит обратно сюда, из-за этого ну, получается рисковато. Я же хочу, чтобы вот этот переход... Глайд вот этот. Он был только здесь. В этом случае мне нужно поставить здесь режим не из который в переводе означает всегда аллигато. В этом случае у нас будет переход только там, где идет такой вот нахлест. Наложение двух нот друг на друга. Отлично. Так, зайдем еще раз. Здесь 0.1. Здесь у нас тоже 0.1. Окей. Значит, оставим так. И давайте я чуть бахну еще дисторшена. Да. Получается неплохо. Слушаем. Естественно, сюда нужно повесить sidechain. Безусловно, без этого никак. То есть мы вешаем сюда sidechain компрессор. Здесь в sidechain ставим нашу бочку, чтобы в момент удара бочки срабатывал на autogain я обычно выключаю, релиз можно оставить автоматически, атаку минимальную, рейши 4 к 1, как правило я делаю именно столько, ну и поджимаем уже на слух, здесь как бы ручка и threshold. И в принципе этого более чем достаточно Последнее, что я попробую сделать и хватит а, с этим делом Это сделать на 2 а, октавы вверх Я считаю, так отлично. Ну, можно еще покопаться, но мы ограничены все-таки временем урока. Я думаю, здесь понятно, да, как это работает. То есть фундаментально нужно выбрать синусоиду, выбрать короткий ADSR, короткий envelope, который мы вешаем на pitch. Также добавляем distortion, сатуратор. Детально настраиваем все эти ручки, чтобы это все звучало, потому что даже если вы чуть-чуть вот decay поменяете, вот так все. Ну, вроде как бы звучит, но так вот. Более интересно, на мой взгляд, какой-то больше грув получается. Так синтезируется 808. Конечно, можно много чего еще делать с ним, как-то прокачивать, но базовый 808, который вы слышите во многих треках, делается таким образом. Теперь, как работать с сэмплами. Для того, чтобы работать с сэмплами, нам нужен Quick Sampler. По крайней мере, я лично использую его. Он мне очень сильно нравится. И сюда я загрузил уже готовый сэмпл 808. Есть такие значит библиотеки, где можно найти сэмпл 808 баса. Это вроде круто, но с ним тоже нужно грамотно работать. А именно, что с ним нужно сделать? Ну, во-первых, когда вы сюда загружаете, здесь есть несколько режимов. Режим классический, когда длина зависит да, как бы от а, длина ноты, она влияет на то, как долго звучит сэмпл. Видите? Либо если в режиме one-shot... Вот мы нажали один раз клавишу, а вот он весь его проигрывает. То есть режим one shot он ну, где-то иногда может работать, но чаще всего нет. Лучше режим Classic. Теперь самое главное. Это блок Amplifier, где нам нужно выставить полифонию моно. Точно так же, как мы делали это в Elchemy. И далее вот здесь вот. Вот здесь вот мы настраиваем glide в миллисекундах. То есть вот этот вот эффект. Если все это убрать, здесь поставить там, максимальную полифонию. Слышите, да, как переход? Не очень интересно. Ставим моно, настраиваем глайд, получаем... Прикольный звук. Здесь у меня тоже стоит только компрессор, сайдчейн от бочки. Ну, также нередко его еще от снейра можно повесить, но это уже по вкусу, так скажем. И возникает вопрос, а как лучше? То есть брать готовый сэмпл или брать и накручивать внутри синтезатора? Я считаю оба варианта хороши, потому что в некоторых случаях мне лично нравится больше накрутить внутри синтезатора, потому что больше возможностей для работы с сэмплами, как-то меньше возможностей для корректировки звука, но что хорошо, иногда можно найти очень крутой сэмпл, который настолько вкусно звучит, что его добавляешь в трек и все звучит вау, круто, классно, даже можно никакую доп. обработку не делать. Вот и все. Поэтому теперь вы знаете два способа, как работать с 808. По расстановке 808, как правило, он ставится на удар бочки. То есть вот у нас удар бочки. И мы ставим эти ноты преимущественно на этот самый кик. Видите, у нас 4 удара бочки идет и 3 удара бочки, они совпадают с нотами 808 Поначалу, когда я делаю ритм 808 я ставлю ноты именно на бочку, а потом уже начинаю редактировать. А именно, где-то удалять 808 потому что ну, здесь еще одна нота под эту бочку была бы явно лишняя, а где-то добавлять новые нотки чтобы создать вот этот эффект перехода. Это очень важно, и самое главное, не нужно усложнять, не нужно что-то мудрить, там, навешивать кучу нот сюда, ставить кучу нот, бочки, кучу нот баса, потому что, как правило, это не очень-то хорошо звучит, и такой вот минималистичный бас и кик, они будут звучать гораздо круче и прокачают любой танцпол. Ну что ж, на этом все. Жду вас в новых видео. Применяйте на практике. И до новых встреч!